Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами встречались в прошлом году, и встречи в, в таком формате имеют уже определенную историю. Обсуждали очень много вопросов, которые представляют интерес не только для бизнес-сообщества, но и для всей страны, без всякого преувеличения. Думаю, что эту традицию мы сохраним, и предлагаю поговорить сегодня может быть покороче, чем в прошлый раз, но по проблемам, которые интересуют и все общество, государство, правительство и, конечно, бизнес. Причем хотел бы обратить внимание, что было бы полезно и было бы, мне кажется, правильным, если бы мы вышли за рамки, которые складываются или лежат в основном в сфере интересов крупного бизнеса, а поговорили бы и по более широкой проблематике от, от решения задач в сфере, которые складываются, вообще отношения между государством и бизнесом, между государством и средним и малым бизнесом, складывается бизнес-среда. Мы в прошлый раз остановились на нескольких проблемах по и, прежде всего, обсуждали вопросы, связанные с налогообложением. Сегодня предлагаю тоже об этом поговорить. Вы знаете, что по тем вопросам, которые мы обсуждали в прошлом году, были даны соответствующие поручения. И кое-что, я могу так аккуратно сказать, а если вот, представитель правительства подтвердит... Даже не кое-что, а очень многое из того, о чем мы говорили, находится в продвинутом состоянии. Во всяком случае, реакция государства, правительства по этим вопросам очевидна. Вы это знаете. Значит, сегодня на повестке дня стоят в сфере налогообложения несколько проблем. Одна из них беспокоит, волнует, уверен, многих из присутствующих здесь в зале. Это прежде всего налог на добычу полезных ископаемых. Насколько мне известно, вариант главы соответствующей налогового кодекса, который регулирует данную сферу отношений, в целом поддерживается бизнес-сообществом. Я знаю, что на этот счет есть определенная обеспокоенность в отдельных регионах, прежде всего в добывающих регионах, но совместно с вашими экспертами правительство, министерство экономики Сейчас сформулирует ряд предложений, которые заключают суть, которая заключается в том, чтобы выйти на, на определенную пропорцию разделения технологов, которые должны оставаться в регионе, либо идти в федеральный бюджет, конечно с со значительным перевесом в пользу, в пользу федерального бюджета. Но мы понимаем, что есть определенные проблемы в регионах и готовы тоже на это посмотреть по-серьезному, учесть интересы регионов. Разумеется, было бы правильно, наверное, если бы это было зафиксировано в бюджетном кодексе, либо, что лучше, на мой взгляд, в законе о бюджете или в законах о бюджете, если говорить о будущем. В целом, межбюджетные отношения мы будем обсуждать в июне на президиуме Госсовета. Думаю, что для присутствующих здесь эта проблема также представляет определенный интерес, и если соответствующие соображения у вас по этим вопросам есть, мы с удовольствием выслушаем и обменяемся с вами мнениями по этим проблемам. Возвращаясь к темам январской встречи. Хотел бы несколько слов сказать о либерализации валютного законодательства. Должен честно признаться, вопросы эти, на мой взгляд, являются принципиальными, но двигаются достаточно медленно. Вы знаете, что на нашей последней встрече, после нашей последней встречи возникли некоторые поручения подготовить соответствующие предложения. К концу июня текущего года правительство и Центральный банк должны подготовить по этому вопросу проект изменений в законодательстве. Призываю вас тоже к активному обсуждению этой темы. И исхожу из того, что без решения этих вопросов многие другие проблемы либерализации экономики вряд ли будут эффективными. Здесь у нас с вами, я знаю, почти полное совпадение взглядов. Вопрос в том, чтобы сформулировать очень точно сформулировать те конкретные шаги, которые мы вместе с правительством, вместе с Центральным банком должны, должны сделать, исходя из принципа не навредить, конечно. Но хочу сразу же подчеркнуть, что отходить от намерения либерализовать и эту сферу постепенно, повторяю, не нанося ущерба экономике в целом, мы намерены и по этому пути будем двигаться дальше. Есть еще один вопрос, который стоит обсудить. И знаю очень многих это волнует, и волнует справедливо. Это условия вступления России во в Всемирную торговую организацию. Условия и темпы. Причем у представителей бизнеса разные на этот счет точки зрения, и это понятно, потому что от того, как и в какие сроки мы это будем делать, это будет отражаться на отдельных секторах экономики, которые вы представляете. Повторю, у нас короткая встреча. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы она была более предметной, может быть, покороче, чем в прошлый раз. Но э, хочу еще раз сказать, что если кроме тех вопросов, кроме того круга, который я сейчас обозначил, есть еще проблемы, которые вас интересуют, и вы считаете их первостепенно важными, то, пожалуйста, и я, и представитель правительства, и руководитель администрации, мы все готовы. Не только выслушать, но и активно подискутировать на любую тему. Ну и, наконец, в завершение я бы хотел вам представить Алексея Борисовича Миллера, который вчера назначен советом директоров на должность руководителя Газпрома. И не случайно здесь, не случайно здесь присутствует Рем Иванович, потому что он в команде остается, будет работать. Надеюсь, еще раз повторяю, так же, как и сказал вчера, что получится очень хороший тандем между. Человеком достаточно молодым, энергичным и современным И опытным Рим Ивановичем Знаю, что Ну, то есть не знаю, мы все это хорошо знаем От того, как работает Насколько эффективно работает Газпром Многое зависит Для всей экономики страны, для тех отраслей Которые вы представляете Это то, что я хотел бы сказать вначале Да, и вот Михаил Михайлович подсказывает Вчера Вчера Председатель правительства вышел с инициативы, и сегодня я подписал указ о награждении Рыма Ивановича за, заслуги, за орденом за «Заслуги перед Отечеством». Рома Иванович, эта награда абсолютно заслуженная. она не к юбилею, не к дню рождения, просто за определенный этап вашей жизни и работы на благо государства. И достаточно эффективный этап и для вас, и для страны. Я вас хочу поблагодарить искренне и поздравить. Всем вам самого доброго.